Мужики, всем привет! В Counter-Strike добавили новый сникерс-кейс. Либо кейс, как уже я его окрестил, бархатные тяги-кейс. Этот кейс не получить всем. Он выдается, я не знаю, каким образом. Я сегодня захожу в инвент, и мне он прилетел. Может, он выдается только ютуберам. Но самый прикол в том, что в этом кейсе лежат старые скины, которые уже были в игре. Особо редкий предмет заменен. не нож, не перчатки, а именно, ну вот, ты увидишь дальше кроссовочки, да, там нарисованы. Короче, в Counter-Strike добавили обувь. Ее нет на торговой площадке. Я искренне надеюсь, что я первый пока что открыл этот кейс, и его никто больше не открывал. Но то у меня такое ощущение, что он только ютуберам выдается. Вот, ролик будет интересный, но ни рубля не потрачено, потому что и кейс, и ключ уже были в инвентаре. Я не знаю, как, ну, типа, может реально блогерам выдают, но это реально круто. Может как-то старым игрокам. Короче, заходи в инвентарь, может у тебя уж тоже этот кейс появился. Короче, переносимся в кейс и уже давай все вместе с тобой смотреть. Кстати, если ты не знал о существовании этого кейса, и действительно я первый, кто тебе об этом рассказал, ставь лайк поддержи канал. Можешь, кстати, подписаться. Мужики, вот мы перенеслись в Counter-Strike. Вот этот сникерс-кейс, а, если я не ошибаюсь, все скины, то есть распространение на охоте, это все с а, кейса расколотая сеть. Но! Вот ты видишь сейчас, да, особо редкий предмет, там кроссовки. Да и, в принципе, кейс абсолютно другой. Я не знаю, как так, может, какой-то баг, ну, типа, только мне этот кейс дропнулся, не знаю, может, реально только ютубером. В общем, сейчас будем открывать. Я искренне надеюсь, что с него выпью обувь. Это будет просто миллиарды просмотров, но... Фух, будем надеяться. И, кстати, перед тем, как нажать на вот эту кнопку «Открыть контейнер», естественно, я хочу вам рассказать, как действительно бустануть свой инвентарь. Спонсор этого ролика — сайт под названием «Wild Rob». И ты можешь сразу моментально залутать халяву, ведь на сайте есть барабан бонусов, на который можно выиграть 100 рублей. Также там выпадают ножи, перчатки, автомобили, не знаю, реально. Все, что нужно сделать, просто перейти по ссылке в прикрепе, зайти на барабан, прокрутить его можно один раз в 48 часов, ну и вот не выпали тебе перчатки. Что делать? Спросишь ты меня. Вводишь промокод, будс 10, который будет в прикрепе. Крутишь еще раз выбиваешь перчатки и выводишь. Все просто. Также, если ты захочешь открыть кейс за 10 миллионов рублей или за миллион рублей, а там это все есть кейс за 10 мультов. Интересно, можешь как минимум посмотреть, что там лежит. То можешь воспользоваться моим промо, а также Boots 10 на 40% монету. На секундочку, это самый имбовый промо, ибо только моему каналу они выдают промо на 40%. То есть, закидывая консоль, ты уже получаешь 300 рублей, плюс 400 рублей. И это все с ровного места, не открывая ничего, сразу оп, инвестиции себя, грубо говоря, окупили сайт вот такой. А, мы делали прокачки аккаунта подписчика. И прикинь, подписчику реально на канале это есть, если мне не веришь? Выпал АВП-градиент с тайного кейса. Кейс там стоил на тот момент, помню, он рублей. И выпал просто АВП-градиент за... Не, рублей. Ну вот прикинь, это не с моего, а получается слева аккаунт с аккаунтом подписчика. Короче, OneDrop. Всем советую, как минимум барабан прокрутить можно. Ну, часто там очень ширп выпадает. Заходишь, забираешь ширп, ничего не пополняя, и уже все Ну, как бы все вот так, потому что у тебя уже ширп. А прокрутить может, два раза, поэтому два шерпа гуд. Ну, то есть, плюс 10 рублей с ничего. Ссылочка в прикрепе. Ну что, мужики, в такой момент э, мне нужно писать обязательно сообщение. Мы сейчас открываем этот кейс. Я сложусь поза орла. И единственное, на что я надеюсь, так это на реально какие-то бархатные тяги. Ну, что, мужики, поехали. Давай, бархатные тяги, пожалуйста. Такое? просто что <свы> мне кажется я первый просто смотри реально бархатные тяги 2000 <свы> я не знаю как это продавать я просто не знаю ты посмотри на это <свы> Это жесть мужики просто человеку выпали тяги это это это найки <свы> блин ну это просто мем короче я не, я не надеялся, что она выпадет. Типа, я просто хотел открыть кейс. Новый кейс в Контур-Страйке. И вот выпадает такое. Мне реально выпали, блин, ботинки. И причем ты просто посмотри, они какие-то... Они просто нулевые. Блин, но я думаю, что это реально самый везучий ролик на канале. Сколько кейсов мы открывали. Я без понятия, сколько это стоит. Ну и не знаю, это мем какой-то или что. Ну вот они выпали прям на ваших глазах. Вот оно. Блин, я не знаю. Вообще, надо сейчас будет смотреть, есть ли они на торговой площадке. Но реально, мне первый раз за, по-моему, 10 роликов Выпал особо редкий предмет И все, в Counter-Strike, да, добавили обувь Как-то так Ставь плюсы и лайки в комменты Если ты тоже хочешь такие тяги Но это просто шикарная обувь, я не знаю Это, по-моему, качество закаленное Проверенное жизнью, но им очень плохо Реально, просто посмотри на них Им хреново, блин Ну, слушай, я такого не ожидал Реально, просто золотой предмет Я сейчас вот, я, я даже не знаю, ну вот что говорить Не зря я сегодня припарать в рубашечке вся история, выпали тяги. Тяги 2000, блин. К кому еще не выпадали? Ютуберы, я передаю вам челлендж. Я надеюсь, что у вас, вас тоже упало это в инвентарь. Это мема -то от разработчиков какой-то. Ну, блин, классно. Открыли один кейс, выбили тяги и, в принципе, цель этого ролика просто выполнена. Ставь класс, подписывайся на канал, переходи на спонсора, ведь там ты можешь забрать реально вот такие вот скины. Ножи к себе в инвентарь, если у тебя их еще нет. А, тяги падают ко мне в инвентарь. Просто ах, что это такое? Пацаны, просто хочется, просто хочется сказать мяу. Пацаны, просто хочется сказать мяу. Бархатные тяги. Кефтаме, мужики. Всем огромное спасибо за просмотр ролика. Это был Человек. До новых встреч. Увидимся на этом канале. Пока.